Хочешь в разы увеличить личную эффективность и эффективность своей компании? 5 задач – уникальный инструмент, позволяющий в разы увеличить личную продуктивность и продуктивность вашей компании. Многие из вас знают силу фокусировки. Многие из вас знают принцип Парета, когда 80% результата дают 20% задач, а остальные 80% задач приносят лишь 20% результата. Многие из вас понимают, что ежедневно надо фокусироваться на ключевых задачах. А многие ли делают это? Сервис 5 задач решил эти вопросы и воплотил в себе инструмент, позволяющий четко понимать и ставить цели на неделю, месяц, квартал или год. Составлять список ключевых задач, ведущих к достижению поставленных целей. Если у вас есть компания, сервис позволяет отслеживать цели и задачи всей компании, а также видеть эффективность каждого ее отдела и сотрудника. Сервис позволяет держать ваш фокус и фокус ваших сотрудников на главных задачах. С помощью пяти задач вы получите дополнительную мотивацию для движения вперед. Каждый день, неделю, месяц или год вы будете видеть, насколько вы эффективны, насколько эффективна ваша компания и каждый ее сотрудник. Пять задач. Увеличь свою эффективность.